Что делать, чтобы ребенок ел и пил, что нужно и полезно для них? Расскажите, пожалуйста, может, практика, не хочется ребенка заставить. Огромное спасибо. Возьмите обыкновенный, возьмите обыкновенный гранат, высыпьте из него семечки и засушите кожуру. Сделайте из нее порошок, заваривайте как чай, одну чайную ложку на стакан воды горячей. Добавляйте мед, поите ребенка. После этого он съест у вас все, что у вас есть в холодильнике. Потому что вот такие грейпфруто, не грейпфрутовые... А гранатовые корки они очень эффективно влияют на э, увеличение огня пищеварительного тракта и ребенок захочет и поправляться и есть и там такой голод аж будет жанр готовская когда я смотрю фильмы или вижу какие-то ситуации где люди плачут отчасти или наоборот а наоборот скорее всего смеются и себя переживать тоже слезы выступают плохо ли это нет это у всех людей так если да, как это сдерживать в себе эти эмоции? Зачем? Фильмы и созданы для того, чтобы ревели. Женщинам плакать нужно, и мужчинам, в общем-то, тоже. Почему? Это не напрасно. Почему? Дети много плачут, почему? Потому что они очищают карму своего рода. Взрослые могут плакать, почему? Они могут очищать карму рода. Если вам горько по, по поводу того, что ваш сын пьет или принимает наркотики, сядьте и выплачьте его, сложите ручки так и думайте о нем. И вот плохо, и у него не получается, и наркотики принимает, и плачьте. Если вы выплачете, то бросит. Это одна из, одна из систем, она так работает здравствуйте что дает эзотерическое умение говорить наоборот что дает это талант ничего не дает ничего